Так, так. Я самый почетный гость, гость на этом корабле, и почетнее у вас уже никого не будет. Я не хочу. На верхней не место. Ты как со мной обращаешься? Я выйду, и я тебе морду набью. Зачем меня в камеру загнал? Мне вообще-то во дворик надо. Я тебя вонщу. Ребята, ребята, ребята, не бейте, не бейте, не бейте. Не бейте. Давайте все мирно решим, пожалуйста. Лохи. Бля, бля, бля, бля. Может, не надо? Не пейте, не пейте. Сука, мне сейчас еще пизды. Охранники дадут. Сторожи. Надзиратели. А шо это мы тут стоим? Устали так быстро. Бедняжки. Аккуратней будьте. О, так чувак, который нам нужен с нами. Э, давай не будем за ними бежать, пошли со мной. Не понял. Я не а я хорош. Конор, ты дурак, надо по нему, а не мимо. Чего еще можно желать, кроме того, как шарить карманы с отцом? Постой тут, не падай, не подслушивай, пока я послушаю. Тебе что, так сложно было выполнить мою маленькую просьбу? Серьезно, ты меня сейчас кидаешь во время того, как мы деремся с противниками? Это что за херня, почему я по тебе не выпадаю? Ты девушка ты нахраняешь, в корабль стреляешь. Чего, блядь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ну, Он не Я сама скрытность. Слышь. Чего? Давай, херь мне! А, -а, а ну все понятно теперь. Отстань от меня и не лезь ко мне. Фу-фу-фу-фу-фу, уйди, плохая киска. А ты не бойся, я тебе не сильно по уху ударил. Чё ты... скажи мне, а что ты делаешь в лошадке? Падение это не провал. Провал это провал. Падение это где упал? <связь> Конор, ебаный сыр, ты нахуй в огонь, лезешь. Уходи оттуда. Не ушел. Ну давай, давай, прыгай. Хватит. о о о о тебе, о тебе о Я о о Друже, сейчас я тебе покажу два момента, из которых у меня горит уже где-то полтора месяца. Ну, когда я смотрю, для меня это сука так очень больно было, ты не представляешь. Бля, неброт, Пролезь там сука, ну, давай. Сука, залезал меня. Почему, сука, там так трудно пролезть, блядь? Почему? можешь нормально пролезть там, сука? Привет, друг. Это конец нового видика. Я надеюсь, он тебе понравился. Ты с него улыбнулся хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, поднял тебя хоть немного настроения в этот карантин или масочный режим. Всем пока.